Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня я вам расскажу, вернее, дам три совета, как сделать так, чтобы ваш бренд через определенное время принес реальные серьезные результаты. Необходимо делать три основные действия. Первое действие – это ваши социальные сети и публикация вашего поста. Вы, обяз... Вы должны, вернее, делать... Публики, публиковать свой пост э, от 1 до э, трех раз в день. Ну, это зависит от ваших возможностей и э, от вашей целевой аудитории. То есть, если у вас есть возможность три раза в день публиковать пост, то есть найдите э, наиболее удобное время, то есть, когда ваши подписчики будут, э, как можно больше их будет онлайн, э, вот в это время как раз публикуйте свой пост. Нет возможности три раза в день публиковать свой пост, делайте это хотя бы раз в день, но без всяких обедов, перерывов и без всяких выходных. Если же вы уезжаете на выходной, у вас нет возможности сделать, публиковать свой пост в социальных сетях, пользуйтесь отложенным постом, то есть специальной задержкой, да, когда можно подготовить посты, и они будут автоматически в нужное время появляться у вас на стене вашей социальной сети. Это первое. Второе. Не забываем про свою целевую аудиторию. Нужно напоминать своей целевой аудитории, что вы есть, что вы существуете. Как это делать? То есть подписчики, это подписчики. Это понятно. Они вас видят в ленте. Но есть миллионы людей, которые находятся да, в разных частях света. И как же им напоминать о том, что вы существуете, что вы есть вот, так, вот такой вот. Для этого я сняла видео. Она есть у меня на канале, называется ⁇ Быстрый рекрутинг в Одноклассниках по целевой аудитории ⁇ вернее, в ВКонтакте по целевой аудитории. Но, в принципе, это и для Одноклассников пойдет, и для Фейсбука. В общем-то, такое общее, общее видео. То есть там как раз написано, что и как делать со своей целевой аудиторией, чтобы привлечь ее на, на свою страничку в социальных сетях. Это второе. Третье. Это, конечно же, канал YouTube. Не забываем, что YouTube это, скажем, такая бомба замедленного действия, которая и приводит 80% вашего трафика лично к вам. <coughs> что нужно делать? Нужно снимать обязательно от три видео в неделю и загружать его на свой канал. Но не так, что вот вы сняли, да, сегодня в понедельник, и вы сняли э, три видео, и сегодня же э, загрузили все три видео на свой канал, и довольны, ходите неделю, ждете следующий, да? Нет, ничего подобного. То есть, э, грубо говоря, через день, допустим, понедельник, среда, пятница, то есть вы видео можете снять в понедельник, все три штуки, да, но э, загружать и выкладывать его э, нужно понедельник, например, среда, Пятница. И опять со следующей недели, понедельник, среда, пятница. То есть должен быть четкий период, когда вы будете выкладывать свое видео. Почему через день, допустим, а не два раза в день или там не, не день за днем бесконечно? да? Потому что, когда у вас начина... ну, появляются подписчики, людям надо посмотреть ваше видео сегодня он есть онлайн да а завтра его нет и человек в любом случае через день через два зайдет а у вас уже допустим не одно а несколько видео да уже создано и он скорее всего посмотрит либо последнее какое-то ваше видео да либо допустим Одно из последних, но чаще всего, чем больше видео он начинает смотреть, тем меньшее количество минут он просматривает ваше видео, начинает листать, ему начинает надоедать. Поэтому выпускаем через день, даем нашим подписчикам посмотреть, все осознать и уже через день выкладываем следующее видео. Человек готов и смотрит наше следующее видео. И вот таким вот образом. Все это мы делаем да, изо дня в день, как вот я написала вот здесь, пост, целевая аудитория видео, ежедневно да, это делаем, видео три раза в неделю на протяжении не менее трех месяцев, а еще лучше, естественно, если это вы будете четко делать, 6 месяцев, и тогда уже после счения трех месяцев вы увидите результат, когда к вам начнут, я думаю, что уже где-то через месяц, да, если вы будете четко действовать данному плану к вам начнут под, идти заявки входящие, да, через три месяца их они будут идти регулярно, да, там каждый день, может быть в день по два, по две заявки, по три, по четыре и так далее, вот. На протяжении шести месяцев, но ну, это, естественно, уже очень-очень хороший будет у вас результат, и вы даже не можете, можете не думать о других методах рекрутирования, и, ну вот, если у вас, конечно, будет вы выполните все, что я вам говорю. Вот. Но это не говорит о том, что когда вы сделали вот все это, да, прошло 6 месяцев, и вы должны сесть и наслаждаться полученным результатом. Нет, вы точно так же продолжаете снимать видео, вы точно так же выкладываете свои посты, вы точно так же напоминаете своей целевой аудитории о себе. Но это, конечно, уже можно немножечко сделать пореже. Допустим, видео вы снимаете два раза в неделю, да? а пост вы выкладываете пару раз в неделю и так далее. То есть, конечно, уже можно чуть-чуть расслабиться. Но по опыту хочу вам сказать, чем больший результат вы получаете, тем сильнее хочется работать, тем быстрее хочется двигаться. И, естественно, идей становится все больше и больше. У людей вопросов возникает тоже больше. И есть чем ответить, есть чем поделиться. Ну что ж, ребят, до новых встреч. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Если было полезным, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Возле подписки есть такой звоночек. Обязательно его нажимайте, это оповещение о новых видео, и э, жду вас в своей команде. Все, всем пока-пока, с вами была Екатерина Клопенко.